Ну что, работаю я здесь 7 лет на «Юге-2». Раньше были железо до всякое. Сейчас пошел уголь. Заниматься угольной продукцией наш терминал начал не так давно. Модернизировали парк перегрузочной техники. Закупили порядка 9 машин. И на советских, и на иномарках работал. Ну, вот как мне понравился кейс. Все для меня как бы получается. Рулевое управление и джойстик. Тут не надо ни передергивать рычаги, ничего. Тут зачеркнул ну, 8 кубов. кругов. Техника Кей значительно облегчила, естественно, нашу работу. Реверсионный вентилятор. Соты остаются чистыми. И не так греется. Здесь все, в принципе, доступно, все удобно. То есть к любому узлу можно подобраться которое будет ну вот половиной тысячи на тракторе но ну, я так думаю что часа на три ну вообще это немного да и радио есть все у нас тут как в лучших домах лондона и парижа В этом году 5 миллионов тонн. Но мы работаем круглые сутки. Техника не ломается. Что, что